сюда упал снаряд «Точка-У» на улице Маяковского. Дома нет, люди погибли. Мы стоим рядышком со Свердловским районным судом города Белгорода. Неподалеку от сюда, буквально метров двести-триста, вот в том направлении 3 июля 2022 года произошел взрыв, упала баллистическая ракета у На жилые кварталы города Белгорода Скажите, а вы знаете, где у вас ближайшее бомбоубежище или какое-то укрытие? не имею И никто не сообщает, да? Никто! Вот я говорю, у меня кум здесь живет недалеко, в девятиэтажке. У угу. мне все время когда война началась. Он говорит, Юра, я к тебе приду, будем с тобой это. в погребе сидеть. Там у тебя помидоры есть, огурцы. Вот погреб. Управление гражданской обороны сообщило мне, что именно МЧС и засекретила, засекретило все адреса этих бомбоубежищ. Это в середине апреля я начал серьезно задумываться над тем, каким образом мне моим родственникам и просто жителям города Белграда спасти свою жизнь в результате бомбовых, ракетных или артиллерийских обстрелов города Белграда. Короче, снаряд прям возле нашего коллеги дома. Там вообще я обратился к управлению МЧС по Белгородской области с просьбой разъяснить, какие э, меры предпринимаются для э, спасения жизни 380 тысяч жителей Белгорода. Есть ли какие-либо бомбоубежища поблизости от моего дома, какие проводятся занятия по гражданской обороне с жителями. Подвалы многоквартирных домов, автомобильные подземные паркинги, подземные пешеходные переходы используются как укрытие от опасностей фугасного и осколочного действия обычных средств поражения. Начальник главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Петрович Потапов. В соответствии с приказом МЧС России, убежища, называемые в постаречии бомбоубежищами, создаются для укрытия наибольшей работающей смены организации и предприятий, продолжающих свою деятельность в военное время. Информация об убежищах и укрытиях имеет ограниченный доступ в соответствии с перечнем сведений, подлежащих засекречиванию в МЧС России. Заместитель главы администрации Белого города по безопасности Геннадий Михайлович Сонев. Оказывается, местонахождение бомбоубежищ является государственной тайной, которую скрывают от жителей, которые подвергаются данным обстрелам. Естественно, такие ответы меня не устраивали. Я э, сделал новый запрос, в результате получил иск от э, управления. МЧС по Белгородской области о защите чести, достоинства и деловой репутации. Значит, что оскорбило господина Потапова, начальника управления МЧС по Белгородской области? В одном из своих заявлений я назвал его назначенцем. Я не совсем понял, почему это его оскорбило, ведь он же человек назначенный на должность, а не избранный. Но тем не менее, вот в иске содержалась такая просьба, чтобы я каким-то образом это, эту фразу исправил. Заседание состоялось 5 июля 2022 года, как раз через день после нанесения ракетного удара по городу Белграду, где ракета у предположительно у взорвалась в густо населенном районе в квартале плотной застройки где было множество частных домиков а вокруг были такие многоэтажные дома количество выбитых стекол был балкон и нет балкона после 3 июля ну, тут у нас крыш теперь нет так грамма 150 ну, тяжелый очень тяжелый а это в доме вы нашли или тоже нет во возле дома угу. это было около дома на входе это в огороде В огороде возле гаража Ну, где-то я видел на Первом Мичуринском, когда-то еще в детстве было написано бомбоубежище. Ну, детство было уже давно. Но Может, детство бомбоубежище? детство было, нет? это у меня 50 лет назад было. А так я даже не знаю, не буду врать, не знаю. И вы не знаете, куда вам укрыться во время обстрела? Абсолютно не знаю. Ну, и сирены у нас не было, когда начался Не было, обстрел. конечно. Вот было ночью, я хорошо услышал бах, бах, а третий бах, и большое зарево. И вот это окно на меня улетело. Дверь, ну и короче, жена закричала живой, не живой. Ну и все, вышли все на улицу, все с района вышли на улицу. За месяц до взрывов, 2 июня, мэр рассказал о бомбоубежищах в Белгороде. По его словам, бомбоубежища есть на отдельных предприятиях и объектах. При этом есть так называемые временные укрытия, это подвалы. «Я не вижу необходимости поддаваться панике, что кто-то нас обстреливает. У нас не объявляют воздушную тревогу, это не значит, что нужно укрываться. Потребности в бомбоубежищах у нас нет», – отметил Антон Иванов. А вот комментарии белгородцев к этому посту. Временные обстрелы на окраинах – это не проблема и не угроза, а люди, живущие там, судя по всему, не люди. Подвалы закрыты на барные замки. А в нашем доме нет подвалов. А Вот у вас частный дом. У вас, значит, есть свой подвал, да? Но, как мы видим, ваш подвал тоже разрушился в результате взрыва 3 июля. Это вот сейчас вы видели, там, я чуть-чуть mm -hmm. расчистил, а там лежали двери. Гора кирпичей, всего битого. Ну и погреб у вас был завален. Да, Гора, там сложно да, пройти, да. непонятно, что внутри. Я даже сейчас вот еще не заходил ни разу туда, я боюсь. А там еще у вас не проверяли никто не заходит, все боятся. А МЧС. МЧС не заходила и не приходила. В судебном заседании я и мои представители снова поставили вопрос перед представителями МЧС по Белгородской области о том, каким же образом жителям города Белграда спасаться при ракетных, артиллерийских или же бомбовых обстрелах представители МЧС по Белгородской области вновь предложили вариант спасения в подвалах многоэтажных домов, в углублениях, в паркингах и подземных переходах однако сами же подтвердили тот факт что многие ну практически все подвалы многоэтажных домов закрыты на ключ с целью предотвращения терактов ну получается парадокс белгород живет в прифронтовой полосе каждый день Жители города Белгорода рискуют попасть под обстрел, но в то же время подвалы закрыты. Юрист выиграл суд у МЧС по делу об адресах бомбоубежищ в Белгороде. Судья Владислав Сороколетов встал на сторону правозащитника и отклонил иск МЧС, подчеркнув, что правозащитник не совершил ничего противозаконного, а лишь хотел узнать информацию у ведомства, а также высказал в обращениях личное мнение по поводу работы управления МЧС. С началом специальной военной операции на Украине в разы вырос фронт работы спасателей. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ведомства Сергей Потапов. Также он отметил, что в Белгородской области существует фонд защитных сооружений гражданской обороны. Бункеры находятся на территории заводов, медучреждений и других предприятий, которые в случае опасности не подлежат эвакуации, а продолжают работу. Жителям же во время ЧП рекомендуют не выходить на улицу, а использовать в качестве укрытия подвалы и цокольные этажи домов. Управляющими компаниями, ТСЖ, значит, на информационных стендах размещена информация, у кого находится ключ на первом этаже, где жильцы, от подвала. Если вы находитесь на улице, укрыться можно в тоннеле, подземном паркинге и переходе. Также хотел бы акцентировать внимание на том обстоятельстве, что э, подвалы многоквартирных домов в случае прямого попадания э, снарядов или же ракет э, вряд ли спасут жителей, э, которые укрываются в подвалах таких домов по той простой причине, что рухнувшее здание э, может погрести жителей под обломками, под с, э, разрушенными э, конструкциями здания. Однако вот управление МЧС по Белговодской области так, видимо, не считает.